Изнутри души, Вы бачите, что мы сейчас раскладываем только половые этого умышления. И не будет больше зрюшных, хотя а вы просто будете до меня ближе. Я думаю, что это не такая страшная... Я думаю, что они в такая... Давайте друг другу ближе. А? что я это не доведется собой до вас и прижечь. Серьезно, я тут, я разумею, что нет после для праздников. Справа тем, что люди будут люди будут поздниться в правое, и люди будут просто задумиться, ну, идти на первое. А вы или вы можете выйти, я веду, что вам так там говорят заняты, я витаю вас. Yeah, it's just a little bit more. Это дай мне. я вас. Я сейчас скажу <силит> Нет, <силит> покажу, пациент, пожал, люди Тяco, что приветствую всех. Стрем начинается. Стрим уже идет. Но людей пока нет. Рестрим идет, но людей пока нет. Пару человек зашло, так посмотрела, лайк поставили. Вышли. Интересно? Ну. Что? Что с тобой? Нет, не было но перед этим собрались довольно быстро когда был стрим с киевского сквера там налетели довольно быстро не то чтобы много но больше 20 даже там было хотя я тоже никакого не давал. сейчас еще пока не узнали сегодня я сейчас понимаешь рабочий день такое время что пока вот начали потихоньку хотя и так, приветствую всех, кто в чате. Напишите, как звук. Есть ли звук вообще? Мероприятие скоро начнется, еще несколько минут. Сейчас ожидают людей еще, которые могут подойти. Так, зеленый человек, как там с стриме звук есть? Так, кто смотрит, напишите по поводу звука. Нормально, да? Слышно все? Хорошо, спасибо. That's mm -hmm. Привет всем, кто только присоединился. Не забывайте ставить лайк, репостить ссылку, чтобы другие это уже узнали про стрим. Сейчас, через несколько минут, мероприятие начнется. Чему Дякую всем, что подшакали, до нас еще одна наша сябролужда дошла. Люди будут долучаться после операции, в працунном аппарате. А зараз, позвольте отвести наш сход сябралы Бархинников. Прожил солидарности разум города Минска. Ветаю вас всех, дякую, что вы пришли. Я разумеется, шмат кто после операции сегодня пришел. День буденный, не так давно мы провели своем руку солидарности разом 18 травня. это сегодня наша мужа одна с опушником, что мог шмысти скрыстаться гостиной правой парты БНР. После того э, распочинаем працу работу хода вся была прихильника у нашей организации. Парады дня у нас будет наступным. Первое питание о политической ситуации в Беларуси и других странах Троп Моря. Младший Кирилла Калина Толстая. Другие пункт Обращение координатора по городу Минку и третий пункт розные. У вас на руках разданные две заявы и расширения нашего сегодняшнего схода. Будьте добры, коллеги, заводи, обновим тесер. как мы оперативно внесли права редакционные, которые вы полишите необходимы. Так И э, хочу еще заводи попередить. Э, о семей у куропаток отбываются в студенте молитвы за Куропаты, у якой удельнейшее что дня и рук солидарности разом, приватности Вячеслав Сившик, отец Викентий и шмахту наших сябра уроков, господар а, Борис, за что великая подзяка, а, тому господар а, Змитер Марчук, которому так сам великая подзяка, тому всем один мы перорвемся до того, как поднимать эту молитву тут у нас, в тех людей, которые сегодня молятся. Вот такая у меня объява, и зараз я даю слово. Правда, дня, за штаб. А, а политическую ситуацию в Беларуси и других странах Трех другой пункт обрания координатора по городу Минского. Третий пункт разные. Кто за то, как будет поведение дня, принять для нашей сегодняшней А Кто должен проголосовать? голосовать? и и прихильники. прихильники. Посмотрите на эти сходы. Дельные лица, как бы особо. Кто супроти а, Кто супрать? Я не башу. Кто супроти? Кто снимался? Кто... Кто... Дякую, великий. Господар Вячеслав или полиласка, я вас прошу, не забывайте. Добрый день, шановные садарства. Великой дякую, что вы сегодня, значит, сейчас сидите сиди в ПНР, на городский сход разы. Мы мусить, вы все звернули увагу, что за минулые два месяца все политические компании всех наших суседей, которые являются европейскими в той Ну и мусить треба с той краины, якая для нас, на великий жаль, робятся неким дальним замежем. Я не до конца компетентен в процессах, которые там отбываются. Из Латвии. Как вы все ведаете вчера, в Латвии был обранный президент. На Нечерговом Сейме был обранный Эгглс Левиц. Йон по национальности, как все вонные плотке выжили под час Холокоста. Это человек неведомый, и он отстойвал христианские раз, позиции, такие проблемами по почтным часам был занимал посаду важной судьи э, в Страсбурге, Европейского суда по правам человека. Э, э, было там еще два президента. В Латвии как раз то, что там сегодня, э, зараз отбываются выборы президента он не имеет диктаж, а выборы президента отбываются в парламенте, и наступление, и она оборонена от их процессов, которые отбываются, на всякий жаль, побываешь с нами, потому что они такие часы, в которых мы живем, выборы народа, есть, скажем, лучше для развития державы. Ну, я к только дозволю некакий про Латвию, про эти выборы, значит, только 22% хоров Латвии хотели бы дальше клевица на посту э, керовника державы, а, а более тротинежных роллов T35 выступали супердвоебрать. Значит, как вы знаете, отбывались выборы в Литве, якое мы знаем значительно лепш и Шмат кто там чистиком бывает, регулярный русский дармострадом там проводит акции. Э, там полный ступень чеканная была, не потому э, что пирамог вы ведаете Гинтанас на Уседа, я получил в другом туре 65,86%, у Ингвиды Шаманитти 32,86%. Причем Шаманитти выиграла 0 18 0,18%. Э, в первом туре там было другое место будущего президента Литвы. Что цикало в этих выборах? То, что у господа Гинтонаса была максимальная система той партии, которая вылучила минавито, проигравшую кандидатку. И он отмолился, и он нашел практически как-таки непартийный кандидат. И оказалось, что партийный кандидат, представник партии, представник Улады, практически, обмежевалось, а этими голосами, этими она отремала в туре. То есть, никакого поширения, практически, и электорального поля не отбылось. Цекаво, изноу-таки, это иллюстрирует и падеи, которые отбываются на Беларуси, то, что новобранный президент Литвы, с одного боку подтверждивший свою прихильность до всех европейских государств, а за это его просто политическая биография, он так самый человек в Литве ведомый, ему 55 годов, он в основном политикой не занимался, а занимался банковской справой, экономикой, был дарцем у Адамкуса президента Литвы, займал разные посады, так само. Вось. Олежь Мябельнин осторожил его интервью на Контр-России. И он связал, макшима изменов, что курс Литвы правильный в относительных России, я же только одним аргументом, это Украина, что если Украина таким станет, что они к Савану и Крым, если Россия ведет войну на Донбассе, то вот мы вымушены. И меня, в принципе, очень сдвинул его постажно в русскую языковку. он занял позицию абсолютно нехарактерную для стран Балтии. Вось. Это так само Кепский звоночек. Все это просто, он так подумал, и максимум журналисты не совсем так ладно интерпретировали его на его слова. Але реклама российской мовы зараз, но ну, она мне, к сожалению, не доречна, не клеишь то, что в Литве с этим проблем не Там уже молодое поколение просто по российскому не разумеет, тому не может быть закоплено российским светом, просто потому что русскую изысканность. Велими тяжелые выборы были в Польше, в парламент. Почему? Потому что в Польше будет перевыборы выборы там будут очень серьезные президентские выборы, где Анджей Дуда непоспеховый президент Польши, сутокнется с не меньше ведомым политиком, который уже политик европейского взрывня Дональдом Туском, который так имеет определенные исторические заслуги. Как вы ведаете, во час выборов в Европарламент, там только три политические силы, три политические партии и блоки, отримали голосы, отрымали мандаты. Это новая зусим, партия «Весна» Роберта Бедроня, и она отримала шесть отсорков, в крыху больше. Европейская коалиция — это оппозиция. Створена была Европейская коалиция на базе ПО, платформа обывательская, я недавно была влада в Польше. Яна отремала 38-47%, а перемогу отремала до партия, дайкое належитый президент Дуда, права и справедливости 45-38%. Эта перемога, я еще важна, потому что ПИС, он проводит достаточно серьезную внес серьезные изменения в социальную политику, изменения такого характера, что экономика Польши на крых уже на ответ этих изменов, э, не может вытримать. Там резко повеличились так, выплаты людям, маятся на и подъем пенсии, подъем заработка, начали сочить как раз Геннадь, так, за умовами работы людей, то, что ранее в владе близкие не были, пришли наказывать. Вот, вели выплаты обязательные для молодежи, потому что одна из проблем всей нашей зоны ⁇ это то, что отбывается сокращение населения. Причим неганешь то, что экономика Польши и Вильнеми мощно растет, а экономика крыху этими социальными нагрузками обдежаривается, и там пошла уже мало. Вот теперь инфляция. Это при тем, что покольдоское ⁇ великая идея спонсирование сбоку Евросоюза, которое Мусит по плану закончил в 2020 году. Кто был в Польше, кто и Мусит бачил шмат будинковой дорог, где такая табличка «У Будемана забросший Это такая речь есть. Там Достатково жорсткая политическая борьба с этими основными двумя политическими силами. Поэтому я бы не знаю, чем закончится президентский выбор и не делал бы никаких прогнозов. А лишь одно, что еще надо сказать, то, что сами выборы в парламент они так само были чеканы и не на 751 мест раскладка была наступная. Первое место заняла Европейская народная партия, и она и ранее была. Это 178 мандатов. Другое место прогрессивный альянс социалистов и демократов, 152 мандата. А это и две ведущие политические силы динамы Европы сгубили одной колькость мандатов и разом сгубили 75 мандатов. И они теперь не могут сформовать парламентскую большинство парламенте Для белорусов мусит цикало то, что Европейская Народная Партия моя партнеров в выгляде право-центрической коалиции, практически, и НП ее и сформовала. А Микола Статкевич, которого вы так само ведаете, будучи лидером белорусских демократов, называется партнером другой фракции Европарламента. Далее значит, идут партии, которые продемонстрировали прирост это альянс либералов и демократов для Европы, створенный в основном выселками президента Франции Мануила Макрона. И теперь этот альянс имеет третье по, по количеству мандатов фракции, 105 мандатов. Четвертое место – это так само, в принципе, не прогнозовалось. Матает группа зеленых, Европейский Вольный Альянс. 67 мандатов. Группа европейских консерваторов-форматоров имеет 61 место. И вот как раз для нас мусит быть цикаво, что в этом раз альянсе основная масса мандатов отдади на как раз больше, бо пис проекте я сказал, он входит не на это не в европейскую народную партию, входит как раз в эту фракцию. Ну и далее шеи есть три фракции. Это консервативная группа европейских объединенных левых и нордышных зеленых левых 39, Европа свободы и промои демократы 53, и группа Европы нации свободы 55. Депутаты, что не, не належат недоводность этих восьми группов, а он, и они так само мают там расставниться 7 мест. Ну, как вы разумеете, на Беларуси зеленые мают своими политическими партнерами. Партия зеленых какая зарегистрирована, Вот это альянс либералов и демократов. Вот партия Владимира Новосяда. Партия Свободы и Прогресса, когда не помылялись, это... Вот. Далее, там уже с партнерами в Беларуси тяжелее, вот там уже пойдут структуры, где достаточно мощная за все-таки проглядается рука Кремля. Бо... Москва на протяжении 20-х годов очень серьезно занимается электоральными кампаниями. И вот сведением к этому была может, и такая великая не 2014 года, потому что когда проводился незаконный референдум в Крыму, там были представители практически всех стран Европы с парламентарии как раз ультралевых и ультраправых объединений. Вы знаете, что пресса попала информации и по, по проблемам, какие возникали во Франции, про этому займу, яким отрамало ЛаПен, Мари ЛаПен, лидер французских ультраправых. Вы знаете, что как раз сейчас в Австрии, буквально вот, на этом тыдне, на этом тыдне был кризис, выклипенный как раз э, имитацией э, э, российского следа. Ну, скажем так, доклада так оно и было. Потому что, в принципе, это вы не были представники России, это была студентка из Боснии, которая по-российски говорила, лишь. И этого хапила, как австрийский уряд пошел в отставку, бо сувизии на это с Россией, к этой размовы раскрыли насквозь. И, в принципе, многие речи, яны, они робят с разумелыми. Что тычется выборов в самый парламент, то по великому рахунку вот такой расклад в сотнях наших соседов и как и задовольняет, потому что турбулентность политических процессов явно в Европе повеличится. Большим больше, чем больше фракций, тем больше будет домов, тем больше спаданная политика. А людей, которые завязаны на вот, ту же Лубянку, я думаю, во всех этих фракциях поработает она серьезно. Няколисти в Европе вельми издевила лекция специалиста по СМИ Якая просто поталмачила, что обеднанная европы нема грошей для создания альтернативного пропагандового канала России. Гроши там хапают, там гроши будут совсем небольшие рыжие. И таких грошей, как сопротивляться пропаганде Кремля, у обеднанной Европы просто не было. У По подробнее зачем я сейчас смешно это говорить, особенно в Западной Европе, это такая реальность. То есть самые тысячи в выборах. Ну и зараз я перехожу до самых серьезных выборов на наших межах, это украинские выборы. Потому что украинские выборы в нашей стране, где выборов не было с 96 -го года, ось, они отримали вельми великую прессу, вельми великую великая очень великую активность. Ну, первое, что я хотел бы сказать. Ну, формально, я думаю, вы все ведаете Выники и первого, и другого тура 73 отсотка за Владимира Зеленского, 24 с за бывшего президента Петра Порошенко. Что там отбывалось? Справа тем, что эти выборы отбывались под час открытой войны, якую называют гибридными уже давно, может быть и правильно называют, это уже академичный термин. Такое вот, за все, да, и что небольшая серьезная такая часть гибридной войны это информационная война. Вот некоторые выборы отбылись так, что российский, грубо говоря, у российский след формально не был заважен. А лишь вынеки выборы свечат, что это между всем так. Почнем с початку. Для меня была вельми думка замежных экспертов перед початком электорального падений в Украине. Я очень уважаю одного из экспертов солидарности профессора Таргальского, профессора Варшашского университета. И он долго анализовал ситуацию в Украине, и вот как раз его анализ показывал, что левшим, на его погляд, кандидатом была Юлия Тимошенко. Это было связано с тем, что сама по себе война очень тяжкая, речь, и запрога антирейтинг Петра Порошенко был достаточно великий в Украине, но и с дальшими рейджами. Как вы видите, Тимошенко не вышел в другий тур. И тут отбылась уникальная изъява, которую так что людям требовалось сенсовать. Давно уже науковцы распроцовывают разные схемы, с данной с тем, как меняется свет. Он с оправдыванием меняется. Тем все больше и большую роль отыгрывает виртуальная жизнь. Ну, что, знаешь, с наших деток и нас самих, это и компьютерные гульни, так, и створение э, пылной Прац, бо, например, я, когда в геологии працевал, мне за суда приходилось рабить справоздачу, и зараз, мающий бы я в этой справоздаче рабил бы это, за 15-15, на, на сторонах 30. Бо там обысково, были всякие вступные речи, так, як я за суда смеялся, недра в Беларуси, богатые перспективных и так далее. Вот, значит, и так далее, и так, далее, и, так далее. и вот это решение, когда на выборах перемог, практически, виртуальный образец. Такого николи не было. Причем перомок оглушально мощно, без всяких вариантов, без всякой... У меня навод некое шкодование Порошенко пошло пробиваться. Это при том, что я не одно заявлял протесты по его мину этой деятельности. Но я в СМИ это не говорил. Возвратно, Зелана Позняка реки в открытом пропонувал за Порошенко. Так? в раскладе, который был в Украине, так, ну, в принципе, в Монковле был бы видовочный, такой закликал, женщин поздняк. Але, так, там уже, особливо в интермедии, стадион так стадион, просто стало шкада живого человека, який никак не мог догнать эту матрицу. И не догнал. Самое кепское во всей этой истории, вот то, что я сказал про Литву, Потому что Зеленский великий домый человек. Вы сами можете подумать, какие функции выполнил начиная 1997 -го года в Украине Владимир Зеленский. Когда мы говорим про русский мир, как раз основаны на российской мове, то миллионы украинцев были захоплены ненавито российской мовы и Зеленского. И по своих функциях и он нес этот русский свет в гости своей творчестве в массы. Такая его была шоу-бизнесовская доля. К тому меня, вернее, вот эти заклики и крики, давайте подумаем, давайте поглядим, что он будет робить, Потому что все лучше, Почему? Потому что, когда человек не эксклаусе, ничем занимается. И он может некие веды набыть. Але вот такие святопоглядные речи, вернее, серьезные. Потому что, как раз, с российской мовой в Украине на угол, года 2014 года был суцельный завал. Именно это после 2014 года только возникла на высшейшем взрывне у Лады российская мова. Оправдание было, что война. Тут же и замежные специалисты, которые натурально не могли говорить украинскую мову, говорили российской. И же Аваков, ну практически там в любой фракции вот, были люди, которые были российскомовными мовными спикерами. И это вбивалось, это подкопливалось и во Львове, и шмой не издевлялся. Уже начинается практичная война на Донбассе, и мэр Львова Андрей Стадовый проводит день русского языка во Львове. По такой глупой схеме, вот типа мы знаем русский язык, поэтому войны не будет. Вот как раз война, потому что это есть четкая межа русского света, и этой четким маркером изучается сама российская мова. И там, где российской мовы просто не там просто априори не может быть русского мира. Все на два рота. Зараз это все замацовывается, потому что, в принципе, Зеленский навод меня страшно сдивил, бо я не чекал, что отразу после его так да, будет сделано кошмар серьезных кроков, на которые, снова-таки, никто не звертает вагу, потому что вот, давайте подумаем, давайте, что будет далее отбываться. Больше что и думать не треба. Достаточно поглядеть сам сериал «Слуга народа», який стал основой президентской кампании Владимира Зеленского, и вы можете побачить, что это звычайная охлократия грубо кажучи, какая попирается миновито, на предрассудки, грубо кажучи, людей. Воздаётся, ну правда, нау что все это складанное такое, нау что это парламент. Давайте мы его расстреляем, все хорошо заживут. Памятники знакомитые, так? На всходе. Сталина на вас нет. Вот придет Сталин, ведет порядок. Люди забываются, что когда такие Сталины начинают наводить порядок, то отбывается эта речь, которую мы за вами Вот. Значит, вишенкой на торт в украинских падеях было то, что у них великая вероятность того, что 21 липня будут выборы Верховного Верховную Раду. И к 10 коля 45% рейтинг партии «Слуга народа». Почему? Потому что обранье Зелинского, она еще одну речь. Была разгромлена целиком вся политическая система Украины. Ни Порошенко, никто кто-то и Все политические партии, что четко показывают все инши социологичные доследования. А что полового дается партии, которые не сны в природе. Это чисто виртуальный проект. И туда еще будут набирать людей. Ну, когда вот так вдуматься, это, правда, некий сюжет для вариантов. У людей выборы, так, а все за партии, которые нема. Почему? Ну, потому что так отрывалось. Вот, далее, значит, идея Порежские партии регионов, которые оппозиционные там, платформа за это Рабинович, значит, Бойко и Медведчук, и Киеша объединяется с другим оппозиционным блоком, так, для только как сколько из голосов. И меньше 10% помешает сколько из голосов. С каждым тынем, да? Маэть блок Петра Порошенки и батькищина Тимошенко. Вельми смешно то, что виртуальность процесса в Украине, она не обмежуется одним только Зеленским, он просто основанный тут. Закончить президентских выборов был там и вот такой кандидат Смешко, снова такие цалком отсутничая партия, когда не помыляюсь, там чести, что стиш, это какая-то ксама на межи прохода верховный рад Чисто виртуальный проект, где нема никого, кроме одного Смешко, но сама такая схема, что людей отбирает. Люходрознивается схема партия «Голос» Вакурчука, Потому что Вакарчук, подраздник от всех, в том, и Зеленского, сразу продемонстрировал свою команду. Как я понимаю, начиная с померанчевой революции, вот и люди, которые были сгротованы под час двух революций, не лечат зараз, я думаю, что как раз вот это один такой проходный проект, их умов, которые в Украине есть. Вот, вот такая раскладка. Интересно была инаугурация Зеленского, где присутничество пять стран на высшем зоне. Это страны Балтии, Грузия и для меня абсолютно не на Венгрии. То есть практически те страны, которые верно затекали на основании Украины при любом раскладе, при любых. Просто как бы она была. Она у страны Балтии, у страны Грузии, она так же в фронтовой зоне стоит супротиперская зла. Ну, я абсолютно не был сдивлен, и то, что уже начинаешь из промовы, одна из первых политичных тезов, которые новый президент агуша это разгон парламента. Я удельничал уже, и некоторые люди, какие сидят сейчас зале, так, в их паде, какие были 94 в 94-м, 96 в Беларуси это абсолютно лежал крок. Значит, что самое мощное по выборам, как бы не затягивать час, будто бы еще никаких слов сказать про Беларусь. Так. Там в основном Алена будет говорить. Ну, не знаю, может, я не маю рацию, а лишь основный лозунг вот этих президентских выборов я самовал просто крыху, по орелу, так, фейк это правда. В общем, доходит это довольно серьезных померов. Я сам трапил в эту воронку, в вот, досылку все-таки, часыком мы проводим акции в Украине, и приходится контактовать с украинцами. В Варшаве, когда я со своим сыном начал разговаривать, предмет разрухи, развала и все остальное, он сказал, «Тата, откуда ты это взял?» Я стал говорить больше жестко, и он показал мне статистику. Да, Практично, Украина практически Украина вырвалась. Але, не греешь на то, что после выборов дали, что ты же Порошенко перешел с миллиардеров в миллионеры, его статки скоротились до 40% до того, как он был президентом. Это официальные данные так. Любые шаговые украинцы вам скажут, что он разбогател на 88 разов. Вот. Это все проникло в Беларусь лед. И самый великий здесь был вчера, вот, когда сказали, Москве в раз свои информационные каналы включили в первый шаг на Украину, на Украину в, в 14 с -го года, такое чване, что оконя Украина уже. На московском Телебачине на углу ничего не Вот эта циничная фраза Скобелевой, которая я почула, она, конечно, это верх вот этого гебельсовского, лубянковского цинизма. Ну вот, нареште до президента Зеленского Зелинского месяц дошла парада Владимира Путина дать пашпорт Саакашвили. Кольки же ему и шет рыба часу, кабе он зразумел, что мудрэба вести перь мовы с ЛНР, ДНР. Вот этой фразе весь цинизм нашего часу. Але вот эти выборы все, они не так почему Потому что заканчивать эту электоральную тему, я скажу несколько тест. Вам достаточно просто взять раскладку по человечеству 100 лет назад до Первой империалистичной войны. И теперь вы просто побачите, что европейская нация, как минимум, зараз переживает период старости. А в старости часто бывает и маразм. Особливо, когда побач есть страна, которая поставила на поток информационные технологии, которая на поток поставила электрические технологии, причем такого уровня, что эти технологии никто не заважает. С одного боку все кажут про гибридную войну. Тут предфронтовая страна, и Россия быстро мала руки, и никак не уплывала на выбор украинцев. И мы сами такие. Максима еще один такой незабавный момент. Что бы мне не казали, в Украине антисемитизм достаточно развит. Когда говорят про историю Украины, и Хмельниччина, и шматки, и иншие селянские повстания, они как раз были связаны с религиозным конфессийным фактором, когда просто подвергались геноциду гапреи, католики, казаки так это за все доробили. Вот. И это все равно отбилось, и в этом и великая розница с Белоруссией. Это не Латвия, это Украина. И то, что как раз анализ замежной прессы россияне подкресливали, что в Израиле рады, что другая Украина, кроме Израиля, где президент, и пример евреи, это Украина, и она показывает керунок того хаоса, который им кнутся створить, бо я не веду, какие подеи в Украине будут. Бо до этого уже, так... Были разгромлены многие политические партии Украины, Уже к этим выборам мало кто дожил. Куда калибровать лозунги Орела, так, которые так само кладутся на всю президентскую кампанию. Я сказал, что фейк это правда. Да? Ну, а там же было простей. Правда это хусня, мы так само это бачили. Война это мир, мы так само это бачили. Но ранее же было, что свобода ⁇ это рабство. Спочатку разгромили националистов, которые имели представительства в парламенте, под одобрям всей Европы, в ось. И вы никуда дошли до того, что Николев в жизни не мог я себе уявить после 2005 года. Я не мог увидеть, ну, клянусь вам так, президента, который подкресленно будет говорить на российской языке, Не мог я такого уявить. Бунават Янукович так себя не поводил. Хотя всякая была история. тут так само откопал великий лист Виктора Януковича, -го года я выступал про диктатуры ющенки вот за демократию когда еще ющенко был президент подкрествал что президент там порушает законы конституции всякое бывало в свете а лишь вот то что мы башим, это как раз ты звонкишить по всей европейской нации бо майдан незалежности это был открытый бунт украинского народа минавито за европейские каштовности от которых, на великий жаль, и в Европе много кто пришел давно отмовляться. И 21-го э, 2019 -го года революция годности закончилась. Поставлена кроп Теперь давайте разом поглядим, что будет далее в Украине. Вот. Что по Беларуси? В Беларуси стационарно тяжкая ситуация. Вот. Я в Емис что... На вот те документы, которые мы вам раздаем, вот эти проекты, она накеревала на то, как хотя бы белорусская элита, белорусская оппозиция, сама белорусская нация вернулась как-то в реальность. Потому что, когда мы так уважливо поглянем вот эти все электоральные кампании, про которые я сказал, от реальности верьми далеки и соседи наши. Под их тейших факторах. У нас ситуация горш. Потому что это всходняя хвороба, реставрация ГБИЗМа, она починалась с нашего полигона, Беларуси. начиналась с Лукашенко 1994 года, это все родилось в наших ваджах. И это уже вельми старая хворобка. Такая старая, что я доезд да Так вот, одна из задач, которую ставят зараз руку солидарности разом, это хотя бы как? ты люди, какие с сопротивляться, разумели, что не на это сопротивляться Беларуси ведется эта гибридная война. Бо иначе все вот эти забойства, минирование наших гандлевых Центра в Менску, и шмаш-то еще, а, вот Бабича, в тюрина просто не мог шима И тут самое главное не забить самые головные помылки, потому что и Лукашенко мы ведем. Кто бы что мне ни казал, Лукашенко заявляется просто звичайным чиновником того же русского мира. Кто что-то иншее будет всех придумывать, это вы тратите в ту ситуацию Зеленского, когда люди так, сносят этого Порошенко, так... Думаешь, что той же Зеленский будет культивировать украинскую мову. Ну вот хочется человеку думать. Там ти, там он выпустит политвязного националиста, который в турмах украинских сидит. А нам что Давайте не будем придумывать. Люди наши, это извращенные люди, это как раз украинские подеи. Я как раз керонисту Руха это сказал. Кто еще что то скажет про белорусскую нацию, буду просто обметывать. Понимаете? Потому что не треба все да, бы самокопание, самопринижение, чтобы быть самым, вот, от людей, от которых ничего реально, полиция не залежит почему давно, так иначе оказывается виноватыми. Нам вот в этой тяжкой ситуации самое главное – попробовать сконцентровать все иснующие белорусские ресурсы под их накерунком, чтобы вызначил съезд Рухов-Черниг. Он правильно все вызначил на самом деле. Бо и Трохморье абсолютно необходимое политической конструкции наш пособку никто не выживет. И европейские красотые выборы показали, что там вельми стракатая картина, там немалая некая одностайность. там практически каждая страна голосует за разные политические партии, что зондки потому бо по фракциям все равно политика робастка, потому что не казал. Абсолютно слушно то, что самое главное нам застаться людьми в нашем выпадку, белорусы. по иншему мы просто сами людьми не застанемся это тяжкое. Ну и натурально взмагание за позволение политвязи. Для этого треба не только люди. Для этого еще треба правильно иметь силы и правильно их и эффективно все-таки выкрыстовывать на то, что мы маем. Тому вот в проектах заяв есть то, на что мы зараз будем концентроваться. Мы все равно будем пробовать Накольки Максима, так, э, э, робить обвинувшие процессы на взрыве оппозиции, потому что без этого, вернее, тяжко что-то будет зарушить. Типа конкретных проблем, актив, науку, смеете. Мы вызначились, и верьми добро, что зараз, два дня тому назад, была обвешена громадянская кампания, я, как я разумею, городенскими историками Калиновский, 2019, что будет мобилизация всех наших сябровых прихильников в тот момент, Калибует будет открыть Калиновской, его официны на дедах, на деды это агуится в Вильне, бы это лесово-изначальной подее для всей белорусской нации, это значительно шире подее, чем, например, некая организация, РУХ и так далее. Вот так само мы спробуем все сделать, как День белорусской военной славы в во Львове. И он так само шел под эгидой этой компании Калиновская 2019 в центральное место. Центральная падея этого святкования Троицины, что рука проходит с 2011 года, это то, что с устрашения Руха Солидарности разума Лена Толстая отрывала землю с могилы Калиновского в Вильне, и будет урочистая акция, вот там есть наша святыня, там на самом ведомом Цвинтеры так могилки называются по-украинскому, Лычекевскому, на самом версте есть статуя Симона Шидловского так само знаковой особый повстанник, он кировал повстанцем на Витебщине, и ведомый тем, что засталась его фотография, где он шляхтич, сведомо снятый в селянской вобледи, так само знак нам. Иди, и те похванные могила керовника с могилы земли, с керовника повстань, все-таки до могил и вон их побратимов в нашей ситуации это не важно, мы это будем делать. И натурально это и конференция, про которую мы много говорили на Сойме, я об провести в Чернигове, бо РПЦ, это одна из имперских структур, очень серьезная, какая самая головная резерв Беларуси, ресурс, пробуя контролировать людей, их души. Натурально мы эту систему все не убрать не можем, а некие, в этом хирург, кроки мы можем заробить Значит, мы обязаны До этого идея и те кадровые пропановы которые сегодня докладили Алину Толстая, потому что поступово-поступово, треба навозить парадок и у нас, была занато великая нагрузка кладеться на кировничество руха. Я тут моя навозить как раз одну Алину Толстую, бо ей достается, и наместники хорошо самоустранились в полной ступени. Так. Вось. И треба все-таки обовязки распределять, иначе будет очень тяжко. Чему? Потому что кто бы что ни казал, николи не бывает безнадеянных ситуаций. Да, один из вариантов, который может ждать в Беларуси, это Третья империстичная война. Причем на великий жаль. Я кажу про реальность, какую давно разглядают эксперты в Европе. И наибольшим вероятным вариантом лично, что Третья империстичная война распространится с конфликта, связанные с нашей краиной. Это давно уже рассказывается, с 2014 -го года, так? Но вы все ведаете, что первые две перистычные войны, так, и они принесли нам страты, не меньше швартинации. страты, которые как и репрессии политических режимов, мы до этого часа от этого о чемкаться не можем. Потому в войне ничего доброго не лишь но такие, вы что думаете, в первом перистычном эти а другую перистычную войну в белорусы хотели воевать? Абсолютно докладного, Не хотели А лишь есть речь, которая не совсем от нас залежит. То же самое, что э, та же макшимая оккупация, она реально макшима. Нам нелько убаюкивать себя вот этой казочкой. Ой, как некоторые наши пробачки меня дурни пишут в фейсбуку. Ой, не было же, а чего они теперь? Крайне оно могло быть. На великий жаре, Оно могло быть уже в середине 90-х годов. Причем это не некие там. Каски. Это же в мемарах можно прочитать. Был их российских девичок. Ты больше теперь, после Крыма и Донбасса, или кто-то это не заважает, это просто наивные дитё. Это собрали страшные погрозы. И тут снова такие. Это на нации. Тут есть только два шляхи. Да все же было. Не только да, с Беларуси такие подеи отбывались. из того стагодий возьмите. Был шлях в Краинбалтии, был шлях Финляндии. Третьего шляха не будет. И Беларусь и так само придется вызнашаться, и по-иншему снова-таки не будет. То, что я кажу, это вельми великие верогодности. А лишь они могут быть поломаны, коли отбудется самое головное. Сегодня Беларусь, она практически не субъективна. Но вот Александр Лукашенко, который тут диктатор, реально диктатор, вельми слабо субъективен. О, громадянская супольность, белорусская позиция, ну субъективность тут и шесть слабей. И это не тому, что я их не люблю, я хочу кепски сказать, но так само, представники громадянской супольности и белорусской оппозиции. Вось. И там вот эта демагогия, что дескать, и оппозиции Влада, это кепская, так, но это требует покинуть шариковость. Разумеете. Э -э, або ты за, або ты супро, особенно в такой черно-белой ситуации. Вот три кроки, которые мы пропонуем громадству, сябрым прихильником руху, и они в этом лику мкнутся до того, как повысить просто субъективность всего нас, оппозиции, и в речи в Беларуси. Бо, коли это будет отбываться, то вот вот этой страшной верогодности, про идею я сказал, так, верогодность этих процессов будет просто поменьшаться. Особливо, коли удастся все-таки заробить то, что было сделано например, в 20-м ста годзе, не одно супольность политических структур Краина у Трохморья. Вот эта структура, она может утримать человечество от третьей империстичной войны, потому что именно этой страной Трохморья наибольше не затекавлены, как отбылась третья империстичная война. Краины Трохморья, мной не затекавлены, вот тем, как империя Злаза расширяла свои межи, захватывая новые краины и как раз краины Трохморья это что сегодня вот того пояса Европы, где живут европейцы. Потому что она, вот, снова с нотки до своего географического минулого, когда вы поглядите, что было, например, в 70-х годах, в 20-х годах, и теперь в Европе просто по населенности вы побачите, какой уже был сделан древ. Вот. Это тычется не только склады населительства, это тычется и конфессийный речь. Что так само, ведь не серьезно. Вот как раз краины Трохморья, это основная масса тех краин, которые за кошт коммунистичной оккупации, за кошт их страшных бедствий, которые были в 20-м за кошт сегодняшней бедности, да, отримались как раз один орелом проживания европейской нации. Поколь тут никто европейцев сильно не шипает, хотя с Захода периодично приходят посылы и сегодняшняя влада Гэта робить, робит нотки, полепшающие в двухосях быт белорусов. Сухой это с европейских нормам, которые и есть. Все достатково сегодня тяжко. Почему? Потому что не я придумал, тяжко жить в часы пирамены. Это классика. Все ровно ожидает, то есть это не ожидает. Вот это эра стабильности, эра, когда Александр Лукашенко сдается, будет доколе это. Она уже мает край, что литерально падеи в Беларуси могут подшаться и этой осенью, и этой зимой, и наступной весной. Не тому, что кто-то хочет этих падей, а тому, что ну, все мает свой подшаток, все мает свой конец. И вот в этих трех проблемах, глобальных проблемах, проблемах связанных с тем, что империя зла страшная, и тем, что диктатура Лукашенко... Неприемлемо для белорусского народа так. Абсолютно правильно и докладно. Все повинны расставлять акцент. И расставляли наши протки, те люди, которые занимались политическими процессами в Беларуси. Вот откуда белорусская народная республика, вот откуда так, и белорусские политические партии, вот откуда и деятельность Белорусского народного фронта, пашина часов перебудовы. тому, заканчивающий, крыху затянувшие свою промову, я все-таки бы очень хотел, как не я, Миншие мои коллеги по руку «Солидарность и Умов вот этой реальной гибридной войны, которую ведут с Москвы, с Кремля и Лубянки, с Упредбелоруссии, не переходили на чужих блок окопов. Вот чем не беспечно вернет эта война? Что сейчас вот та старая библейская примолка, что добрыми намерами дорога в пекло выбракована, это так само примолка про наш сейчас. Поэтому давайте триматься друг друга, давайте триматься, миновито, Тих белорусских идей, которые были обвешены батьками-сосновальниками Белорусской Народной Республики. И давайте сделаем все, вот мы это, наших попередников, Беларусь была реально европейской краиной, в этих невероятно тяжких умов было все-таки была. Дякую за увагу. Так я и попережу, в этом году мы поднимаем ту молитву, якая сейчас называется у Куропатов Я тягу всем, кто штудённо приходит на Куропаты молиться. Я хочу подскрыть, что эта молитва наш мать конфессийная, у нее дельнейшая и православная. И католики, и протестанты, и греко-католики, и родственники белорусской токефальной православной церкви. Приходят люди и далекие от христианства, как просто подстримать годную справу. Сегодня молитву прочитая отец Ветий и рана белорусской токефальной православной церкви. И долушится для господа Змитер Марчук. Я думаю, что мы помолимся. Наши братья свято. Мы Христос воскрес. Сына и Отца Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, звалца наш, деля молитва, Мать Твоей, всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Владоруня Бесму, утешителю Дух истины, уже усюды присутны, и все наполняешь, Скармница добра с приди вся лися в нас и очисти нас, От всякого благого избавь добрый души наши. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, помилуй нас! Святый Боже, святый мощный, святый, святый, святый, святый несмиротный, помилуй нас! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть потоптал и тем, что в живых, жить все доровал. Христос воскрос мертвых, смертью смерть подоптал, и тем, что в могилах жить все даровал. Христос воскрос мертвых, смертью смерть подоптал, и тем, что в могилах жить все даровал. Ойче наш, який есть на небесах, хай святится имя твое, хай водосто творит, дай будет воля твоя, як на небе, так и на земле. Лето наше, расширённое, на сёдня, И в блачном правиле наше, Яко вы с большая виноватыми роднами, И не внести вас в, суховуши, в суховуши, А не сбавляйся в руководство, От твоего даст сила, и славу На веки лету. Аминь. О воскресне, Бог, И рассыплются вороги огоные, и утягут у всех, кто ненавидит его, Адабличая его нога. Як разыходится дым, Так нехай зникнуть они, Як тает воск перед огнем, Так нехай дьяволы згинутся перед тими, Кто любит Бога, Кто хина себе знаком крыжа, И в веселости кажа, Радуйся на за творчий крыж Господний, ты пригоняешь дьяблов силою на Тобе, крыжавана Господа нашего Иисуса Христа, який в пекло зашел и силу дьявола одолел и даровал нам Тебе крыш свой почестный на сбавление от всякого супротивника. Он святейший и творчий крыш Господний, помогай нам со святого дарка Девой Богородицей и всеми святыми Навеки. Аминь. И он грехи наши сам узнес телом своим на древо, как мы, позбавившись грохо, жили для правды, так сказал апостол Петр в своем послании. И деля перемоги над смертью Христос понес покоты на крыжи и воскрес, тому сам крыша. Для... Она является не только символом, а и сброей Христовой перемоги. Шмат троичных падей ждали на наши батьковщины за последние месяцы. Сотни собравных белорусских патриотов-христианов охверуют собой имя свободы, незалежности нашей родимой, больше свое свое исчезусим молодых романьян Республики Беларусь. Отстойвать христианские каштовности – Обороняют курапаты, крыжи, которые сносят безбожная влада, стоять на варте, когда построена незаконно, харчевни, Обороняют, даденные Богом, правые белорусам, которые хотят с людьми, зваться. не збояць, себя, не турмов, не побоев. Ни холоду, ни голоду про таких апостол Петр кажем, але коли покутывается за правду, вы счастливые. Не полохайтеся ихных погрозов, ведь не тревожьтеся. Молитесь за их, мои дорогие братья и сестры. Будем просить нашего Господа, чтобы он Духом Святым подтримал этих людей за кратами, на варте, Загаил их раны от павоев, не дав взломаться ихной вот, мощной волей. И сейчас я почитаю еще молитву за нашу Беларусь. У имя Айца, Сына и Святого Духа. Аминь. Боже всемогутный, отхини напасть от Батьковщины нашей Беларуси. Захавай навекечный край вольным, Землю плодной, по ветру чистым, В аду здоровой, метры не порушенные, из ласки твоей твою все живое, И человек, и птушка, и живелина, И даже маленькая козурка, ой, чай небесный. Доброслав, люд белорусский, Як у краю, так и далеко за межами, Захавай дворожью аутиску, Войны, голоду, мору, огню пекельного, Потопу дьявольской силы чернобыльской, А так от российской навалы. Доброславная едность и взаимая подопомогу Люд белорусских кожным каждом месте земли твоей. Накируй на шлях добра и справедливости, Спогады до ближних и далеких наших. Поможи нам заховать у сердцах веру нашу, и славит святое имя Твое на святой мове нашей родной белорусской. Дай спознать литость Твою, выбачь нам мрахи наши, Злобу, ультайство, распустую втивость, А ровно же блякалась до лесу Белоруссии и до гора людского, А для дидоса с спокусы здрады и неверности, кривой присяги, Слово блудных и учинков, что губят души наши, и несут ссором к краю нашему. Стерожи нас, Боже, гроху халуйства, от принижения годности Батьковщины нашему народу белорусскому. Не карай нас беспамятству, Не дай забыться святой мовы нашей белорусской, истории и традиций наших, а дай силы и щирости, заданной любовью пашаною, Румнажас продвешная, высокородная, Что створили на нас родки наши. Боже Могутный, Боже Милостивый, Пошли нам силы и терпением В стараниях наших оброс пяти боли Батьковщины нашей. И дай нам безмерную любовь, Как мы без конца любим святую Беларусь, И захавай навеки вечные. Аминь. Аминь. Хочу еще добавить вам... Такую вы видите, что нашим рухом, с помощью мы хотим обновить белорусскую такипальную православную церковь. А лесу просаджания нашей национальной церкви постали поста, держамые самим Сатаной, Его верные слуги, какие находятся зараз на самых на сударственных постах в нашей Республике. Этими слугами темы были спрекованы справы о незаконном пикете незаконным, каким удельчили свитары, Белорусской атаковальной церкви, так само и в Чернобыльской шляху. Активисты руху солидарности разом Подвергаются угрозам и всяким зекам сбоку государственных органов, в которых засели активные члены Минской секты сатанистов и спочивающих к великому жалю. Белорусский зеркат Русской Православной Церкви давно стоит на антибелорусских позициях. Ничего не делают у подтримка ни Крыжов, какие были изруинованы в Куропатах, не в самих оборонцев в Куропатах. Браты и сестры, Христос, и святло наше життя, только и Он сможет осветлить нам шляху темры и грустни, какие попульпануют на нашей батьковщины. Нехай ваши души позбавятся вселяко смутку и отчаю, Госбожие, это помогает святло заусюда переможет темрум, Добро пироможе злом и правда пироможе манум. Будем же за с Богом. А ваше отмовление, хай станет прикладом христианского служения Господу и белорусскому народу. Несите людям добро, осветляйте Христом светлом шляхи до правды. Хай Господь Иисус Христос да поможет нам в этих справах. Аминь. Аминь. Дякую, Великую. Дмитрий, пожалуйста, можете сесть? Конечно, да. Нет, сюда давай. Мы коротенько. Я прошу, не заходите, Мы... Одну писемку, будет да, Это молитва. Эту молитву я прошу с в Минне Пахинской и сделал Молитву И ну, да. она там и подкресленная. Подкресленная за птушечкой. Мы ее на, на курапатах Это молитва спеем О Боже, великий О Боже, могутный Зерни на наш край и он таки шмат погутный Живе Беларусь Меж народом у свете Ты добрый отец а мы твои дети, живе беларусь, Меж народа у свете, ты добрый отец, а мы твои дети, мы просим, как мова у нас закветнела. Краина, как наша, тобе похотела, возьми подохову Усих белорусов, позбав нас от зла, от грохов и примусов, возьми подохову у всех белорусов, позбав нас от зла, от грохов и примусов, Ты будь ли тостивым, каханным наш Божа мы верим Тебе. Нам вера поможет, и нашу мосты ты за все ты примножишь, смагань с грохами и силой ворожей, и нашу моц ты за все ты примножишь, смогань с грохами и силой ворожей Наш бойча спыни, гэды хвал безогонне, Лунае твой стяха на хербе погоня. Хай на живе незалежной держава, Усюды худжить, хай тебе божа слава, Хай на живе незалежной держава, Всюды худ жить Хай Тобе Боже слава Аминь Дякую Дякую И вам дякую и наша молитва Зазан так само мой завтрак Еще раз для всех Потримливать акции на Куропатах Приходить на молитвы Наши сходы, они за все связаны с такой метой. Вызначить, где мы есть, куда мы рухаем и что нам нужно сделать для того, как мы правильно. Вячеслав Васильевич в своем политическом докладе обрисовал эту ситуацию, где мы находимся. В момент. конечно, каждый из вас. И сам по себе, вельми добро ведая, я в тише на ситуацию находится наша громанская, сегодня белорусская. И куда мы рухаемся так само, вы знаете, не так-то таки тяжко. Бо худшее изо всего. Каждый из вас может сказать, что мы просто никуда не рухаемся. Те пять и все назад. И что робить? Так само, каждый из нас, как бы сам по особку уведы. И сейчас он доводится сутыкаться с дивными парадоксами, такими, как Распустите все партии руки. Нау-ляу, С такими, как записывайте свою мову российскую пеша, перепису, потому что это правда. И это пишут не наши вороги, это пишут все те люди, которые позиционируют себя белорусами, которые кажут «Так, мы белорусы, а ли правда такая, что мы красавица российской мовы? Дома вы какой мовы красавица? Российской? Пишите правду». Пусть мы напишем все эту правду, и покажем нашему макеровницу, нашей ладиографии, где шаголы, где белорусы. Как будто бы они не ведаю, куда нас стреляют. Будто это все не одно слово родство. И это все на тле пылной, конечно, атрофии. И у всех, при всего самомакеровании, на тле того, что объявила Ярмошина, что их уже есть планы по скасованию, навык тех, чисто декоративных, а лишь все-таки демократичных институтов, як, о, как местовые советы, а в это будет взрушено, когда будет у них руках, ведущие, что выборы немало у нас, и також уж местового никто не выбирает, там будет признашенный шоколад. И вот, когда мы бажим, что ситуация такая тяжкая, что кто-то из вас скажет, а что мы можем сделать? Те буде правдой, то что мы познашим свою российскую мову родной при перепису. Ти будет та правда, я куда я нажимаю. Ти будет это посвящение об смерти духовной белорусской нации, то и правда, якая есть правда. Я думаю, что правдная правда есть, и все-таки. Коли мы про то, что мы им все ж таки еще живые. Коли мы про свой супротив. А мы докладно ведаем, откуль и де, и то есть там духовный белорусской нации. Откуль и и наше сегодняшнее становишься нашей активность. Белорусы не сами по себе кепски. Это Завя Вячеславович. Нас такими зробили. Белорусы просто рубят и все как просто выживать. И у меня пытание, что мы можем суперс поставить к этому? Чем мы можем доказать то, что мы живые? Воконстантовать, все ж таки подписывать приговор белорусской нации, это просто будет злочинство и перед нашими попередниками, и перед теми, кто будет тут жить дальше? И именно это то, что уж кто зараз не узнает, это. Миновита организованность, это миновита структуры. У каждой может сказать, что живой организм, и он структурный, структурованный. Что у кожного организма есть клетки, из которых он складается. Без клеток ни водный организм не может исновать. Все, что мы можем сопротивоставить, это миновита организацию. И то, что у организации самое есть каштонное. Это человеческий ресурс. Мы разумеем, что усупрут нас денежные силы, какие вельми богатые ресурсами, материальными, информационными, грошовыми. Что мы можем усупрт спасти? Людей, вас. Вот вы самый коштуный ресурс любой организации. И рук этим ресурсом вельми богаты. Усвоим нашей организации увождить Белорусская элита. Ресурс наш, это хроматская думка. Так, сегодня мы выполняем функцию декларативную. Мы кажем, вот это добро, это зло. Это белое, это черное. И это требуется сказать. Мы кажем, да, есть такая беда и куропаты. Чему она для нас важно? Потому что, миновито на куропатах – это не частная проблема. Некоторые кажут. А что там стоят на той варте? Вось прыде, демократичное керавницу, все будет доброе и с куропатами, все это здесь, побудуем нормальный там помник. Нет, не, не будет такого. Сегодняшняя Улада показывая настолько абсурдные свои деньги, что это просто есть конвульсии. У этих денег нема а не логики и не треба ее шукать. Это просто демонстрация. Лукашенко, такие ж халуй Москвы. Я в той халуи, которая стоит в прибраме школа И чем нижей по рангу халуи, тем больше он нахабно на себе поводит. Простойный человек. Нахабно на себя не поводит. Луку протискают к ногтям, показывать ему место в Москвы. Я ему скажу, ты вспомни, чему ты тут и кто ты. А и он забыл все мышцы. И любой психолог им скажет, это просто компенсация, компенсаторная функция. Там его душить, он приходит сюда, и он беспоставно, незаконно арестовывая целую супольницу цыганскую, и его делать в обшуке, а пошли обшук в был позавчора. Калиперов трус был во всех домах у колодешек. Не э, заживающих, кто там живет. Цыганы не цыганы, незаконно абсолютно. То, что робить с куропатами, выкорчовываешь и крыжи. Я его не интересует на азербайджанское думка, я его не интересует его электора, я его не интересует, что там думают те самые старушки, которые его выбирали. Я ему это уже не тикала. И он демонстрирует свой вот, вот что он тут вот, вот А он скажет, что это уже конвульсии организма, який помирает. Нам уже кажется, сдаваться это далеким. Мы бажим внешний лоск. У ты же куропаты, как бы бажили, какие машины приезжают. Вы что думаете, туда люди идут после працы на заводах, на бьюликах, на поршних моделях мерседесов, которые мают просто астрономичные кошты? Чему они едут? Люди, которые могли повечерить в любом ресторане Парижа. Звезли туда просто. Для них это расплюнуть, чему они едут? потому что Куропаты имеют сакральный характер. А яны сопрэставляют, что? Сакральность улады. Своими этими вот кветочками яны принижают сакральность Куропатов. Яны кажуть, это все, это все нечто... Что робили коммунисты в 18-м годе? Им мало было друйновать храм. Им надо было сесть на алтарь и нагадить там. Это война иди не просто супротив людей. Это война идея, супротив Бога. Вот тех людей, которые вырушили, что они тут боги, и они господары влады. Бо то, что он робит, это злочинство. Любой человек, кем бы он ни был, на вот вере далеким от христианства, любой человек, какой бы религию он не вызнавал, э, и он просто так злочинство робить не может. И он повинна их нечем оправдывать. И он повинный доводит себе, что он без покараний будет. Что не ни человеческая, ни человеческой силы, какая его за это покарает. Вы думаете, так легко забивать людей? Красти? И они спокойно спят? Пусть кобьяны могли спать спокойно, и они от буслова проезжают в этот ресторан. Гэта ну за ти день может пару машин только, какие опунились и там выпадково. Я не с удивлением берут те улеточки и кажут, да, пропажьте, мы не ведем, мы сюда не поедем. Шмат мест где можно поесть и ебельми привожу, от пошить. Я не туда еду с нарог. И это люди, какие с желады. Это злочинцы. Это люди, какие устроены укропциные схемы сверху донизу Тому Таму... мы там и молимся. Тому, что мы разумеем, что тут идея. я они добро разумеют, что это борьба идея духовная. Кому там есть молитва. И мы завершаем людей разных конфессий, которые бы пришли и в думках просто подрымали добро и свет. Мы вельми добро разумеем, что зараз у нас есть великая необходимость у белорусской церкви. Бух, это так само духовное замахание. Мы казали про конференцию белорусской интеллигенции. Мы вельми сподиемся, что это будет именно широкая конференция белорусской интеллигенции. Бо любой человек, который бы себя белорусом, я думаю, он затоя, как белорусская церковь и основала. Да вот, он сам не заявляется прохожанином, христианином и верником. И вовремя я хочу подсумовать то, что коли не что у нас будутся не на национализме. Колеи ⁇ старый, добрый, традиционный национализм. не есть под мурком нашей деятельности, то это плену не принесет. На вот такая рыщик экономика, мне, сдавалась бы далекая от неких там культурницких, тимовных таких рыщиков, коли она не есть национальная, не будет добробытой. И добробыт, и замужное жить, и хлеб наш, что дёрнет, и праца, и они пройдут только тогда, когда это будет кунтоваться на национализме. традиционно, социально, традиционно, национализме. Я не хочу, как этого слова боялись. Это слово принижается одно слово за сходу от имперцев, яке забывают что то, что яны робят, это шовинизм, удушение до беларусов, яке шматкрой за свою историю не только от подвергались, а и на ну, просто тому геноциду. И чему я сказала, что Лукашенко халует? Кабь он был просто диктатором, али беларусом, и он бы шановал и он бы свою руку туда не занес, навэт кали б ему укартела. И он бы этого не зарабил. Али он добра ведает, чему там белорусы лежать? И почему загадываю они были знишены? И кому перешкаждают Курапаты? Я не перешкаждают Лубянцы. Это память про их злочинство. И их минавито покрывает Лукашенко. И этим он одрабляет то, что он сидит на своей посаде сегодня. И он продаст и Беларусь, и куропаты, и живых, и мертвых беларусов. Бог этого человека нема ничего святого, а кроме, яку посады. И что мы можем к этому сопротивить? То, что я сказала. ваше розум, душу, сердце. Тому мы сегодня и э, закликаем вас до больше активного делу в акциях группы. Тому, если не извернулся до наших я которые уже и працювали координаторами, и которыми очень удячны, за то, что они очень добро працювали под час скликания з'їзду, у Чернігові, это было не просто речь. Это может, был первый съезд белорусской организации за межой. Я вам скажу, что никто с партию я у них не веру, что это махчима. Нам казали, да вы не придумали себе? Это не махчима физично. У, у организации, которая не мая ресурсов неяки, материально материальных, финансовой поддержки, а кроме вас. Але люди приехали. Там было коля 140 человек. Это были вы. И я утяжна тем координаторам, которые добро поцевали, Але... Мы повинны працевать и далее. Тому мы сегодня проголосуем за тех координаторов, которых мы обрали. Забошинская, с кем побеседовали. А лет треба вашей аквала, аквала схода. Тябру Пухильникову, руку солидарности разом. И у меня до вас такая просьба. Шмат с кем, с кем мы размовляли, мне довелось ополчуть. А я не справлюсь, я А я не могу. А я не веду, что требу А у меня часа не хватит, мне Я вам хочу сказать, что тот, который там сидит, мусит меньше эдукации в мае, чем каждый из вас, который тут. Я тут, наверное, не веду, мусит и нема никого без высшей адукации. А у некоторых и подъехать. Потому что, тому я думаю, что нема ничего такого, что мы не могли справиться сами. Своими силами. Потому что я верю Потому что я удерживаю Потому что чем у вас будет э, больше ты хвилину, литеральную хвилину, которую каждый из вас сможет отдать у тызи для громадской працы, тем будет простей и легче кожному нам. Бурух это такий механизм, который может потребиться у любой хвилины. У любую хвилину просто это все может обрынуться, а мы будем просто не готовы договориться. И ту шанец, который нам будет данный, мы просто можем его загубить. Тому праца, тому структура, тому деятельность, тому вот это... Когда мы думаем про некую будущую, а что там будет, а ничего не будет, нам ведь мне тяжко думать. Все по крокам. Сегодняшнее решение, которое у вас раздадены, там просто несколько кроков, которые требуют сделать. Вот сегодня требуют сделать это. Коли мы сегодня сделаем эти шаги, у нас простейшие будут наши завтрашние. Кроки. Мы не можем перескочить некие преступки. Коли мы про них перескакиваем, мы просто зависаем у поветр. Чтобы на целистичную державу, треба кабина хотя бы основала, треба от от себе той имперский, усходний, жахливый Ардуга эту которая нас которая не может и сама по себе и она сама по себе никуда не денется от нас мы повинны памятать что мы помежники это называется украины фронтирной линии прибалтика беларусь украина и надо про это памятать и супроставить вот этой... Бесформенной некой глыбе, которая у нас э, им пнется поглынуть. Мы можем только структуру, только деятельность, только организованность. К тому я прошу: до кого есть, вот мы звертаемся, Треба то и то. Треба просто это зробить. Видите, кого больше за все не хапая часто? Конечно, ведьми, не хапая людей, которые умеют промовлять. Не хапая людей, которые пишут. Хотя пишут. Не хапаю людей, которые они там шматлика организовываются, али есть такие, которые организовывать. А видите, кого -то часто не хапаю? Я верьми рада, что сегодня до нас пришел все-таки Змитер. Не хапаю а часто просто человека, который просто придется с и станет в нужный момент, в нужный момент не споднившись. Вот это часто бывает самая ценность. Вот на таких людях все трымается. Я верьми удерживаю, что Змитер был ненавито таким незаменным человеком. И каждый из вас ненавидит такие незаменный человек. Тому я вам верь мне Дякую вам, великий. И Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! можно... Очень важно. Очень важно. Я думаю, что у нас есть зараз час обмерковать доклады, свернуться с питаниями до Вячеслава Силчика по политическому докладу. Я не думаю, что до меня есть некие питания оберковать заявы, которые у вас на руках и, решения, и обрать координатора. Какую схему деятельности мы пропонуем? Давайте мы одразу за раз проголосуем за координаторов, потому что ну, шкода, что люди просто спешались, они которые сошли, хотя меня попереживали. Вот. Давайте мы за раз проголосуем за ты координаторов, которые у нас мусить обраны, так? Да, которые взводные. так. И потом мы проголосуем документы, какие есть. Так, так. У нас координаторы есть по районах и по накерунтам. По районах в у нас обранный Валер Бычковский, який у нас и проработал до того, великое подиако Валеру за работу до того стал Рогов Андрей который так само у нас вельми добро пацавал. Дякую и далее Я сподвисну твою працу. это Микола Кишкурна, який уже сошел. Але он так само у нас карднатором был по Менским району, районе и вельми добро працавал на о, наш заезд в Шарнилове, за что ему так сам великая подяка. это люди, которые будут давать вертаться, которые будут вам звонить, тому я вас и представляю. И зараз я вельми просила бы, там, у нас у працы помог нам Сергей Тарасенко. Человек вельми э, адукованный, вельми э, надеянный нашся вель, э, да, просьба для Сергея працевать. Э, господарь марчу Марчук по в районе. Вы так сами его все ведаете. Я бы звернулась до Господара Геннадия Быкова с просьбой у нас есть вам, у вас есть, есть даваться помощник. Просто Еон зараз у больницы. Вот, так самый очень добрый хлопец. Я думаю, что мы можем домовиться так, чтобы нагрузка не клалась на вас, а часово вы смогли взять на себя эти обязанки. И потом у нас есть домовлено с этим хлопцем, что Еон будет вам помогать. Это господин Дмитер. Господин Денис. Вот. По советскому району Резников, Олесь, который сегодня да, працует и не далеко, а Ён, э, погодился быть координатором И так само по накерунках. это господарня Яна Чернявская, информационный накирунок, який вельник так само бракует. Гэта сетки э, социальные э, Алиса Осипова это Молдива, прошу прощения, Чернявская Яна на Накерунок, Осипова Алиса Молдива на Керунок, но это самое связанное, я думаю, с социальными сетками, основное спелкование отбывается именно это там. И исподар Микола Бомбиза, який у нас год с 15 -го года отказывает за молитву или Шерновойного костела, за на Накерунок молитованный, духовный, ну так можем его украсить. Кто за то как люди? А, а, и Андрюсов, побачьте, забыла, дяку, педики, который, таксана, за то брать названных особого продната руку солидарности разом? Прошу пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу подяковать за довер, ось, за довер до меня. А, але я повинен отмовиться от вашей пропановы, меня за раскладанное становишься. Ну, и я убачаюсь и перед вами, убачаюсь, что я отморяюсь и перед вами. Ну, у меня не будет махчимости и отказ. отказы. Вот, пытаюсь. Это Прунинский район. Да, не зарассу, по есть пропановы. И в том же по Прунинскому району быть? Нет, нет. Так, так. Я думаю, что просто обранным координаторам свободать право по каптации, потому что все-таки случайные люди, спуститесь, снова добирать, того, добирать координаторов, но не важно. Право каптации и без такого координатора по месту. Там есть не только в улицах там еще два района, головы, которые сам требуют прикрывать. О, Сергей, там Ну, это проблема больше. Мы долго думали об обязанностях координаторов по району, практически только до двух функций сводятся. Первое ⁇ это давать информацию про наиболее потребные акции, не на все наиболее потребные, но все равно приходится проводить мобилизацию организации, а Лена просто в этом не справится. Конечно, треба родить на районе, А другое так, это на кольке машина подтримливает друг друга на взровне как раз района, во все люди, все стукаются с тяжкостями, життя. Вот. И, ну, и оно повинно быть все-таки пальмой. Вот практически все. Это не те функции, какие складаются, там, к Кировникову, Раду, политические партии, Терухову, Бо мы не будем ставить задачи не по выборах, ось, мы не будем ставить задачи по уличных актам, может быть, только в обучении быть, день воли. Э -э, коли казаться про ближайшую перспективу, то мы будем в просить, как координаторы отмобилизовывали всех, и вся правоуха, и всех остальных, нахлад, для того, как люди поехали в Вильню, на Деды, в Голливуде открываться могила поколебует при похвале костя Крымовская. Я шу, повторюсь, я, это лишь изначально для всей белорусской нации. Надеюсь, там все поедут. Поэтому я не совсем тебя разумею, а лишь вольную уволю. Так, больше того. Но если у меня будут после расхода поговорить, то мы обрабануем, может быть, список проголосовать, чтобы а этим людям дать право э, замены, кооптации и, и так далее. А визу, а визу будет платная? Нет, все уже. Я веду церковные визы бесплатные ко всей Европе. От бесплатные. Что за двое, как проголосовать за обознание, за название э, кандидатур у координаторы с правом к дальнейший у координаторы за этому складу координатор. Кто за то? Кто? Субхат. Кто сдержался? Час. Три. Три. Три. Сдержался. Меня Дякую, великие. Да, Далее у нас э, было обмеркование докладов. У кого есть читание, да, Вячеслава? Русского? Я не могу с ним сюда Сейчас Вишмат, я же хорошо. хочет выступить? А что за да. море? Скажите, пожалуйста, какой транспорт? Черная, Балтика. Да, Адриатика. Нет, Бал... хранит, хранит, хранит. А, Адриатика, Балтика. <с <с <с <с Значит, все ведают, когда в политологии текаются, есть такой термин «межморье», это старый термин, «трохморье» — это модификация этого термина. Это пропонувал президента Польши Анджея Дуде, как он был обранным президентом. Первая акция была проведена в Хорватии, потому что туда выходит еще балканских краина, в приватности Хорватия, Словения, уже это все Черногория. Будет, Косово не будет Сербия так само наверное, Хотя Сербия в перспективе может туда тратить. Вот значит. Краины Украины Вышеградской группы. Это Венгрия, Чехия, Словакия, Польша. И Балта, Черноморская Супольность, вот за которую завсюду и выступал Белорусский национальный рух. Почему так поздно была обвешена Белорусская Народная Республика? Потому что до конца вот батькизов-навальники. БНР с подевалисься на конфедерацию стран Балтии с Белоруссию, она а вот из Украины. Ну, мы работали с балтийскими странами. То это старая идея, которую потреблял, например, белорусский народный фронт за всё то, был советский Союз, мы присваивали там кирпичом. Мы эту идею потребляем, только мы её бачим крыху по-иншему, так чем поляки. Бо мы большим это актрису полноты, Лонки сходишь и это от две до империи зла, бо Черноморская Балтийская крас, это есть передовой окрас. география так распродилась до да, всходу Украины так, вот и мы пропануем три такие блока вот этих трех моря. это Украины Балтийская Черноморская супольности, и белорусская. Геополитичные подходы, так, это краины Вышеградской группы, это краины как раз Балканского э, региона, потому что там идут смены, как вы заваживали. Там никто же не мог думать, 5 годов тому назад, что Черногория будет сябром НАТО. НАТО я не до конца все-таки разумею. Те есть черногорская мова. Синема, а я не такой был, не, добрые люди. Я просто... Мне, знаешь, это некая политическая филология, про пробачиваясь, разумеется, да. В Падзии отбывают серьезные в Македонии, которые, я так само, думаю, в перспективе там будут. Я сходил, что и Сербия, Сербии. все всего, в будет, потому что европейский вектор Сербии, на мой поле, так само, непозбежный. Там есть иншие проблемы, скажем. Вот нет, вот. не власть, да? Абсолютно не наш Абсолютно не наш а, а За Вики я не отказываю Шумак, я, я прошу повышения, Татьяна За Вики я не отказываю, уж серьезно геополитичной литературе. А где выступ будет поглядеть? Вот, для Оно сейчас идет прямая трансляция все время да, а а, В ютюбе, ютюбе, хочу... да, на канале серый код. У какой есть ожидание валер. Так, ну, значит, мы можем перейти до зачитания, и меркования заявок. Так, Алиса, ты прочитаешь нам? Заява первая. Репрессия, как выник политического канала режима Лукашенко. В этой осенью и в наступном годе в Беларуси отбудется торговые выборчные фарсы за мест выборов. Фактическая заборона любых уличных акций оппозиции, блава на белорусских цыганов, якая нагадала у репрессий тоталитарных режимов массовые административное и криминальное справа вступать представников громадянской супольности Беларуси. Такие рисы абсолютно были нехарактерны для дальнейших выборчих фарсов, которые проводил режим Лукашенко. Накольки далеко пойдет о своей выборчей канале Лукашенко залежит от реакции беларусской и международной супольности на факты нарушения права человека и беззакония владов. Тому мы закликаем до солидарности с беларускими политвязнями, особенно с Святославом Барановичем, который больше за 90 суток находится у ШИЗА, и Михаилом Жамчужным, который уже провел за кратами наибольший термин до сих сегодняшних политвязников. Взвертаем увагу белорусской оппозиции, что безвольный уделки бойкот выплаченных фальсов только повеличит жесткость политичных эпплессий режиму. К тому завлекаем до обедания оппозиции. Только разом мы можем доморчиться за место выплаченного канала и изъяснения право белорусам обигать уладу. Гэтае объяднание жучёва необходная Беларуси и узвязку зуперской погрозы су сходу. Худь мы разом, свободу палятвязням, живе Беларуси. Кто да... Залбаки есть? Так, сперва. Коли читали, пропустили тут вот это, схода сябра и пехильникову руку в солидарности разом. Заява. Я так думаю, что вот это... Схода, Сяброва, перехринякового руху, солидарность, разом вниз. Заява, репрессии, как выник. А тут сход, дата и минус. Зразумеешь, что я Ну, так, я, я да. прошу прощения. Так, так, так. Можно, давайте мы э, створим редакционную комиссию, как бы, как это, лишить. Так, еще у, я проповню редакционную комиссию Вячеслава Сивчика, как по программным документам, с сподарами числа, барока, человека. А дукават? Не знаю. У кого еще есть проповновых, кто, а кто еще хочет? кто еще хочет поучаствовать в редакционной комиссии? Так, ну, трех человек достаточно. Досы, да, супер. То, то, то, как бы. Редакционная комиссия в вот таком складе выпасывала. Так, дякую Великий. Значит, за увагу. Я тут знаю, что вашу. Есть за уваги? Есть, есть. Колено техничное, то мы просто... Колено-то, да. Свертаем увагу белорусской оппозиции. Я бы хоть и так писал, значит, я остановлюсь снаружи. Мышцы внутри оппозиции. Рук солидарности разумеется, мы себя позиционируем где. Мы в оппозиции или на писах? Может, в белорусских демократических оппозиционных? Нет, где мы? В оппозиции или же да, в оппозиции? оппозиции. Так о чем мы пишем? Звертаем увагу белорусской оппозиции. Всех, Кому мы пишем? Разом. Всех субъектов белорусской оппозиции. А? Всех, всех субъектов, субъектов оппозиции. да, лично. Я бы попросил вас всех субъектов, да, на вашу. Вячеслав, ну, у всех субъектов белорусской оппозиции. Записано. Не, Но, я просто нет. думаю, что не так. Что, ну, давай, ну, да. от... мы же внутри позиции. Я думаю, слово оппозиции выкрасит того. Мы же написали патриотичные силы. оппозиция... Да. Да. Оппозиция да. такую да. роль, да. слово, Можно да. мне, да. короткую, я могу. Так, так, так, я думала... Вы, свернули вагу и называл партнеров фракции Европарламента. На великий жаль-то... Да. Главное, что все, что удалось отробить за поршни 10 годов, из минимально позитивного, это было связано с деятельностью, да, замерзнув политику. К тому, коли мы не свертаемся за тех людей, которые хоть ведут диалог с теми, кто может поплывать на Украшенку реально раз политично, то, ну, можно описать, что забавно. Лишь э, оппозиция, не такая мне хотелось, она реально есть. И это так самое серьезное. Мы в оппозиции да. Так что мы звертаем УВАО оппозиции? все верно, Слава нет, не, я не, не, не я не спрощаюсь, просто, если не я просто в 55-х писала, что я субъект, что не Так, кто за как принять документы, с датиной поправкой? Я не Кто супрать? Кто Мальчи, спасибо. Этот документ будет докрасован и с этой вот господа за Другая заявка. Не имперским планом Москвы. Не имперским планом Москвы. Бесконцы информационные атаки суплат Белоруси, эпопея связанная с деятельностью бывшего посла РФ уменску Бабича, резкая активизация проимперских сил у нашей страны, особенно в усёдних регионах. Белоканалча свечит, что, что белорусское громадство не может себе дозволить не зауважать и войну РФ в Супать Беларуси. Лечим необходимость консолидацию белорусских политических сил в Супать имперских проектов Москвы, в первую очередь в Супать так званые союзные домовы и войсковых погоднения у Рф Вертаем увагу на необходимость явления белорусской антиимперской политической платформы на основе положения Билинского меморандума, Одним из подписантов, якохоз, являются рух солидарности разум. Союз России гэта война и галеча. Не войне, не галеча. Жыве Беларусь. Есть вопросы по этому документу? Ну, дополните, я предлагаю. Сла... Слава Айчине. Жыве Беларусь. Слава Айчине. Мы ж Не имперские планы на сны. Всё про наши Айчиня. Слава Айчине. Жыве Беларусь. Ну, не было Кто за то, как принять с этой поправкой? кто суприт? Один, кто устрвался? Два. Так, кто за то, как принять этот документ с этой поправкой? Кто суприт? Кто стремался? Три. Дякую. Принято. Ну, я пошли наш документ. Это расширение. Это выник деятельности нашего сегодняшнего схода. Когда дозвольте, я его могу зачитаю. Рашение. Схода Сябрового Крыхильника у руку солидарности разум. Города Минску. Первое. Так, первое, я хотела у вас запытаться. Мы будем расширения Салком голосовать по пунктам. Первое. Витаем расширение белорусской аутокефальной православной церкви об проведении конференции белорусской интеллигенции у патриаршку белорусской аутокефальной православной церкви в городе Шарнига 18-18 -го. июня селита. Другое. Закликаем сябру и Прихильника руку солидарности разом за больше активного удела о обороне куропатов и традиционных акций нашей организации. Третье. Закликаем до солидарности с белорусскими политвязнями, а так само с активистами белорусской оппозиции, які трапляюць под репрессией режиму А. Лукашенки и под информационной атаки силов сил, які на намыть изнищение белорусов. Четвертое. Подтримливаем кампанию Калиновский-2019. Доучаемся до заклику приехать у Вильню на ДДИ. Колибудия официальное первое Великого Героя Белорусского и Остежко. Пятое. Подтримливаем расширение керавничества руху о проведении селетнего дня белорусской войсковой славы. У Во Львове, деле ушинование памяти Костуся Калиновского и окопа Плешников по повстанию. Закликаем все нашей организации принять самое активное делу в этой акции. Лишь мы это згодны, ее проведение у умежек компании Калининский 2019. Шестое. Закликаем белорусов подчас перепису, який отбудется все лето у Кострышнику. записываться белорусами. Подтверждаем французскую компанию за белорусскую мову при этом перепису и закликаем указать белорусскую мову. У якости родной 30 ноль пятого девятнадцатого 19 <свист showing> я думаю, что треба заменить руку солидарности разного. Слово «нашей» «заменить» — заменить. Это такое, получается, не очень. Закликаемся Сябру и прихильников. Руху солидарности разом принять самый активный удел. Что мы не можем написать? повторение внимать <клышко> <клышко> Дякую. То есть комиссия, есть есть что там не будет Дима, Мы не ведем. Нет, не я под его поставить, потому Ну что мы так мы скажем там, семьдесят процентов за так, а Нет, я, не я не думаю, я не думаю не что они там будешь нечто. Не не не да, Можно это я откажу? Можно? Да, да, я на, я откажу да. так: сводно всех нормативов, да, Больше того. Ваши гребесчики на тысячи рейджов, поведенную ваше нашел нашел Это питание для людей, себя называли, как и белорусы, и свою родную мову, как и белорусская. Это абсолютно не связано с манипуляциями, которые машина будет проводить какие-то спецслужбы. Это решение. Это сигнал про нашу позицию. Давайте, с маленькой литературой. еще одна, Андрей, вы что, например, про родную мову, да, может быть, у частей этой компании, там же жестко это написано. Я так и широко не разобрался, кто был инициатором белорусы, когда нормально, ропетя, это было я, Как я понимаю, это пришла, здесь на отферация, пыш. Я тут могу помоляться. То есть вот ты и структура, где есть белорусы, вот это запустили компанию, мы ее отрыгли. Просто не взобрался, кто реальный инициатор, там вот, так агуменный назвал. Это же компания, правильно? Вот, кто бачил, например, интервью Светлана Алексеевич, какой проводил мысль, он там на вот подарок ей дал за то, что она... Могу она переписана за ее родной самое сам или недоверие С фуни доверия до Ермошиной и Центральной выборшей Ямайной Азии Минавито ЦВК, про что было бы это питание. Мы выказали, что зимой, когда за место дела выборочной партии мы закликали принять удел у компании по скрасыванию союзной домовой и пропоновали всем партиям и рукам объединиться Минавито вокруг компании по скрасыванию союзной домовой. Мыты были с что ни доверия до выборов, ни до ЦВК-эрможений, а собисто нема. Это совсем не другая Я думаю, что тут важно, какое мы принимаем решение и как мы себя помещаем. Есть еще есть замечательные вопросы по решению? Мы можем принять это как решение в Кто за то, принять решение в ходу сягогого осуществления Корпуса солидарности Рады? Дякую, кто держался, кто собрать, спасибо вам великий. Я верь не прошу, каб гэта паперочка у вас засталася, как вы памятали про эти важные падея, у нас на первой дзе будут, и принимали самое тыное делает. Я еще одно, невеличкая объява, у нас третий пункт прадху дня розное, я вас хочу запросить на суд, да, Слава Мира Адамовича. Это наш первый белорусский политвязень, поэт, автор ведомого верша. Зараз, вы ведаете, какую компанию супротягу узбурили. Зараз идёт новый цикл судов за экстремизм у его творог 10-годовой давнины я писал про то, что, стоя, что зараз э, есть обмежевание воли, что оно не возникло на пустым месте, это просто ганьбование его имя с допомогой пылных неких там решагов. Зараз э, 3 червення отбудется суд о Мариной Горце о 14.10 по улице Ленинской, 45, где будет участвовать обвинявление Славомира Адамовича за экстремизм у его творог 10-летнего давнина. Мастарский творог у его оповедания. Это просто нонсенс. Это черговая гэта конвульсия этой улады. Я вас приглашаю просто приехать и полюску по тренадцатого мира Адамовича. Все. Все еще и нефига. Так, спасибо. Дорогие севры значит, у Свердор 5 червня отбудется другое поседжение с сходу активистов громадской организационно надеяльной инициативы за московский нюрнберг под подписанием этой заявы кто хочет долучиться до подписания подписания заявы и принятия зворота до субъектов политической деятельности чтобы поддержать вот эту инициативу за московский нюрнберг Мастака и Приходите в 6 часов сюда будем подписывать заявку. Пятое, Пятая. Пятая. Mm -hmm. Шаново господарство, я не прошу вас не забывать, да, что саправды требует больше активным быть при обороне Куропатов, при этом. А это День Руха Саидарности Тому, кто может там, мы находимся, начнем, в начале 12 часов, а кроме того, как уже сказали, что день отбываются молитвы в Куропатах, я верю неудачно как раз в метро, в Марчуку, так, потому что, например, поравновать меня зим при молитве, это не совсем корректно. Я имкну три раза в неделю там быть, бо, не за не завсюду трапляю. тропляю. Вот, и то не завсюду отрывается. И он тыднями вытягивает этой молитвы, тому великий дякую. И запрошаю всех, кто может, в любой день, будни, а 19-й години. Нет, что? Может, на, на 6 перенесем. А вы перенесли? А мы говорили все, все за. Зади бог. Тогда я 18 -й. Я просто не знал, это вчера в Италии. Мы уже раз до Ландра доеду, мать. По... Добрый, добрый Значит, тогда измена ну, его... часа отбылась, об этом вчера как раз отбывалась. Да? А 18 године, что день? И что? Неделю, а 14-й В Неделю, от 14 године. а 14-й А в будние дни, а 18-й. Кто мает макшима с Калиласка, долучайтеся, бо что это все уже идея с четвертого э, красавика, уже шмачасу, и из Миттера, и из подарка Валентина, которая ходит в э, омашке а кожаной. Решение э, вот. каких-то человек, так им даст култяжка, да поможите. Все, дьяку великие. Все, все могут быть сквольные. Великие вам дьяку, готовы, вы все не понимаем. Так, ну что, на этом заседание заканчивается, я тоже завершаю свой стрим. Спасибо большое всем за внимание, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, ставьте лайк обязательно, делайте репост этого видео, чтобы другие люди тоже узнали. Вот. А, ну и, как говорится, живее Беларусь и слава Украине.